A B B B B B A B B51 D Тоже есть всегда и желание и стремление чему-то учиться, устроиться на хорошую работу, но иногда не хватает компетенции, да, чтобы правильно себя подать и правильно себя оформить, преподнести, что играет, конечно, немаловажную роль в твоей личной жизни. И как раз данный проект эти компетенции воспитывает. Как здорово быть вам сейчас в этом зале. Мы пообщались и позавидовали вам, что в свое время нас никто ничему не учил. Мы сами проходили, набирались опыта и сейчас имеем возможность этим опытом поделиться. Зависть честно присутствует, когда есть возможность научиться и вы пришли самовольно это сделать, вас не попросили, это на самом деле очень здорово и поймите один простой момент, самообразованием заниматься можно, но если нет здоровой конкуренции, то э, интереса в саморазвитии такого большого его не будет.